Правильные покупки не только приносят радость, но и помогают сохранить природу. Хендрейс – это игра, в которой дети и родители вместе изучают мир вокруг. Трассу можно проходить много раз, разрисовывать картинки и читать факты на обратной стороне. Но детям всегда интересно пробовать что-то новое. Трейдин позволяет сдать использованные трассы в Хендрейс и получить скидку на заказ. С Трейдин вы помогаете нам отправить бумагу на переработку, превратить использованные трассы в полезные товары и дать им вторую жизнь. Так вы порадуете себя и природу. Играйте в хендрейс и сдавайте трассы в Трейдин. Анимационные ролики Line and Space Современный метод продвижения бизнеса.